Владимир Владимирович, позвольте вопрос. Вопрос потом вопрос. Я хочу спросить о том, что интересует меня. Мне кажется, ваша гражданская позиция при никому не спрашиваете со счетов наших ложков. И ваша удобность, когда сейчас занимается, она тоже отвечает равнодушие к российской истории. Скажите, если была бы вам нужно, что вы бы в таком пришедстве приняли бы участие в нашем историческом это реформа, это за другой переворот метожения. Не хотелось бы принимать участие в, в перевороте. Вообще, вот это избитое выражение. Лучше быть здоровым богатым, чем где-то на Лучше все-таки. Мне кажется, жить с во времена подъема стран, и не больше слабого. В истории России много было таких периодов, ее и... Хотел хотелось бы жить в это время. Но из таких вот переходных периодов, которые ближе все к нам, и даже мы ну, чувствуем себе. Результаты этих периодов, это февральский вывод Конечно, того, как э, развивались события, очень много зависит сегодня и Поэтому, конечно, вот это очень интересно. Конечно. пожалуйста, вам нравится? Вы не разочаровались вообще? Нет, это очень интересная деятельность. Очень интересная деятельность, очень ответственная. И вот если наши участники участница нашей встречи сейчас говорила о каких-то вот ключевых моментах с другой стороны, то мы сейчас переживаем на практике. Поэтому все, что мы делаем, крайне важно не только для сегодняшнего дня, но и для будущего. И в этом смысле все это поможет нам например, на качество того, что мы должны сделать сегодня. Это, Вы продолжите испытывать такую большую нагрузку, которая, наверное, никому не будет, в любом случае, не нужна. Вот что для Вас является источником энергии? Откуда Вы черпаете, насколько ее для Ваши необходимы? Я не знаю, что Вы написали, я не читал, к сожалению, Ваши сочинения. Но, наверное, мы, мы сами, поскольку Вы победители конкурса, где-то примерно двумя одинаково. В того, что результаты деятельности очень устремлены. На более <свят> <свят> <свят> более лично, если помашь, Это жизни, не важно, скажем, режим. Если с справились. можно я вопрос, который, наверное, всех студентах в головах и Каково что Вы читаете? Какие у Вас Я был очень исторические вещи. А В детстве в школе, в школе, в Ростове, а строения в школе из нашей А вот были какие-то книги, которые можно сказать, что сформировали а вас как личность? <связь> я думаю, что все-таки как личность у нас прежде всего оформил некоторые учреждения. Книги, конечно, очень важны. Но еще важнее кружки, которые называют селья, врачи. Ну, конечно, есть. Да. Да. Наверное, многие не хотят говорить о правду. Мы говорим о всем правде. О том, правде. Как вы складаете с этой не скажем, информационной блокадой и открытой помощью правду. Трудно говорить об информационной зарплате, потому что у нас другая работа, поток информации, вопрос только то, в том, э, какая из них достоверная, какая из них информация. Э, Мое преимущество заключается в том, что у меня очень много источников информации. И при наложении информации из одного источника на информацию из другого источника, в конце концов, как смотришь, что остается общим, то, конечно, будет соответствует исследованию. Скажите, а вы как так спрашиваете, я забеспокоился. У вас что-то Я да? как думал, что будет. Я так буду как правило не бессонница, и соль не Так что все с этим Вот я отвечал уже победительница. Режим, ну, как вы знаете, сколько у нас будет. Так что, стараюсь, э, несмотря ни на какую загрузку, несмотря ни на какие дела, э, придерживайтесь, правильно? Вот ну, что, вот я убежу что, если человек хочет, он у нас, он будет снимать. А если не хочет, то, как всегда бывает, всегда найдет причина, почему он уже не а для вашей семьи, ваше назначение высокого дисковое испытание или подальше семье э, как вы Потому что у меня, несмотря на, на закупку большую, на все минусы, которые связаны с публичным видом деятельности, есть почему-то компенсация. Результаты собственного настроения которые я вижу, почему а вы довольны свои команды, людьми, которые с тобой-то не Вот теми, которые сейчас окружают, да? Да, да. Есть у вас друзья, вы общаетесь вот с бывшими одноклассниками? Бывшими одноклассниками? Да, регулярно. Ну, достаточно редко сейчас, но да. регулярно. А у вас не увеличилось увеличиться от друзей после вашего? Меньше. То есть, мне вот интересно, ведь явно очень много желающих появилось более близкие отношения с вами, и, наверное, существует проблема выбора, где истинное чувство и истинное, а где, может быть, не неначное для вас не существует этот вопрос. А если существует, то как устанавливается? Некоторые наверное, не могу об этом. И все мои друзья, которые спросили, это в самом потенциале или со школьным даже, либо со временем учили в инверситете совместной работе это тоже достаточно давно сложились да, личные, близкие, давние, русские отношения, поэтому я дружил с этими людьми до того, как стал большим начальником, продолжаю еще надеюсь, что эти отношения сохранятся. Начать вопрос о на семье. Вот, э, сейчас очень модно и популярно стало при наличии возможности отправлять студенты учиться в границах. Возможно, Англия, Франция, Германия, например, в Штатах. А как Вы думаете, почему существует такая тенденция, хотя то российское образование, например, на дневнических образованиях? Где Ваши дети как видите, вот их образовательное будущее? Я думаю, что связано со многими причинами. Первое, это то, то что в начале 90-х годов, в середине, все-таки, жизнь в России был достаточно сложный, дорогой, и ну, очень обустроенный. Поэтому люди, у которых были средства, они хотели перенести своих детей в более благоприятную обстановку Вот это все. Самое простой. Второе, очень существенный, по-моему, элемент, второй элемент, заключается в признании образования, признание документов об выказанных. Ну, для нас может пока не очень актуально, а по мере нашей интеграции в международное сообщество, экономической интеграции, нет, это очень важная вещь. Человек должен быть свободным. Вы написали в э, своей стране, о доме. Наверняка ну, мысли вас были патриотичными, и это правильно. Я не могу этого не приветствовать, я сам так такой бы да? но, но но ну, современный человек должен быть свободен, Он имеет право выбирать место жительства и место работы. Это не значит, что э, человек, выбрав место работы и жительства где-то завтра, да, рубежа становится предателем, как у нас ну, в свое время э, принято еще. Сегодня поработал здесь, через некоторое время вернулся назад и так далее. И так далее. Но для того, чтобы чувствовать себя свободно, нужно иметь такую возможность, в том числе и поддокументированное результат вашего, вашего обучения в высшем учебном заведении. Вот в Европе, там, вы знаете, существует так называемый баллонский процесс, то есть процесс решения о взаимном признании документного образования. Сейчас мы делаем первые шаги, Подключение России к этому процессу. И с Францией у нас есть первая договоренность о взаимном признании научной степени. Уже плохо, так что если вы говорили о аспиратуре, то да, путь с этой точки зрения. Что касается моих детей, то они сами должны сделать этот выбор, они не хотят учиться в Хотя ну, они в школе по немецкой программе, на языке электротехники, но, да. и, в общем, как бы естественным образом было бы для них куда-то поступить, соответственно, с тем желаниями, которые они получают. Но они пока не хотят. А где они будут учиться? Сейчас вам могу сказать, им еще нужно. Еще поторготь. Шпай. Шпай. У меня вопрос без нет. Я сам из Топорстана и из небольшого города. Как называется Лубень? Мне интересно. Вот несмотря на то, что такие маленькие города имеют огромную культурную и историческую ценность, на городовую историю, все равно российская глубинка. К сожалению, до сих пор остается российская глубинка. Можете ли Вы хотя бы примерно сказать, когда глубинка оставит у себя самое лучшее на однокопленную мегалитовую историю, и к ней динамично начнет приходить то лучшее, что есть из у нас реальная действительности? знаете, в России есть российская глубинка, в Америке есть американская. В... Из Франции есть французская. Провинция есть провинция. Просто в экономически развитой страны, с развитой инфраструктурой, уровень жизни, поддовольные на всяком случае, ну, более или менее сравнимы с тем, что в этих же странах имеются вот, так называемых столичных или крупных городах. У нас этого нет, потому что в прежней административно-плановой системе основное внимание недостатком ресурсов уделялось и планировалось э -э, уделять, прежде всего, крупным городам, э -э, либо особым административным единицам, где были сосредоточены основные интересы государства главным образом в сфере нормы. Но в нормальном обществе в обществе, с нормальной рыночной экономикой, постепенно это должно уравниваться. Это требует, конечно, времени. Я сейчас вот такого то затрудняюсь, скажу. И вам никто не даст точно ответ на этот вопрос. Это будет зависеть от темпов развития российской экономики. В соответствии с этим будет развиваться инфраструктура. А то, что вы сказали в отношении духовных как бы, основ жизни российской экономики, это правда абсолютно и уверен что во многом эта не только не уступает, а превосходит так называемые исторические города. потому что там все почестнее, по более открыто, более прозрачно, и, и там частные отношения между именем настоящий характер, а не придуманный, не эфемерный и не прокидованный какими-то. Какими соображениями, связанными с карьерой, с деньгами и так далее, но, но вот если нашим студентке удастся вот это все сохранить, а инфраструктура и уровень жизни будет увеличиваться, будет улучшаться, подниматься, то, мне кажется, и жизнь там подняться больше. Надеюсь, что это будет на жизни нашего, вашего поколения. Спасибо вопрос с экономики. Согласны ли вы с тем, что будущая экономика за малый бизнес, и что делает правительство, избирательство для поддержки и развития малого бизнеса России? Знаете, ничего не нужно фетишировать. То есть, малый бизнес, средний, это очень, очень важная составляющая любой экономики. Это основные. Налогоплательщики в разных странах, странах. И их много, они платят по нему, что объем большой. И от того, насколько развит малый бизнес и средний, да, зависит устойчивость, стабильность. Экономики. Но все-таки во многом, особенно... С этим, вы видите, эти малые и средние предприятия, они возникают и развиваются возле либо на базе крупных, солидных фирм, в которых нужен огромный капитал. Поэтому, говорить о том, что важнее, что является интерститетом, чем очень, очень сложно, но малые и средние. Это, конечно, очень важно, очень нужно, и правительство старается здесь кое-что сделать, не очень получается. Я вопросом, почему, что мешает. Первое и самое главное помеха на пути каждый компационного бизнеса. Бюрократия и коррупция. А, а почему, собственно говоря, так происходит? Вот э, законы не те принимают, что-то не хватает. Законы люди принимают и принимают правильно. Они либо не работают сразу, либо начинают работать, а потом куда-то они не исчезают, их эффективность в этом исчезает. Я, Мне кажется, ответ знаю на этот счет. У нас, к сожалению, пока недостаточно развит институт демократии. Вот это является ключевым элементом. Когда у нас в полном объеме заработают политические партии, когда у нас в полном объеме заработают неправительственные организации, тогда постепенно, естественным образом, государство будет уходить из сферы регулирования экономики да. там, где оно присутствует, но не, помешает, не, не помогает экономике, а только мешает. И слежут и чиновники стрибуют вот эту да, статусную да. Это, к сожалению, не сделано сегодня на завтра, но, мне кажется, правильно будет. Пожалуйста. У меня такой наивный вопрос по сравнению с тем, кто сейчас задавали. А Вы когда нибудь предполагали вообще в детстве, в юности, с президентом России? Я не только в детстве, в юности не предполагал. Я не предполагал, когда в Москву приехал. А вот Больше понимаете? того, работая в Москве, я поработал здесь года полтора, а для вот себя уже решил, что я должен оставить в этой деятельности, в этой я лучше собирался, я митворю, а вот кем они мечтали все-таки быть в детстве? В детстве летчиком и разведчиком. Спасибо. у меня вопрос. просто вопрос? Я что сегодняшний молодежь, как он, как называется, я вот, раз, у нас в ходе игры, он в структуре, но порой это здесь в столе, и еще пока подробнее, подробнее, игроков или тех, кто себе в Сегодня, сегодняшнем поколении от Вашего поколения чем отличается от молодежи Вашего поколения? И как относится к молодежи? В чем отличается, несложно сказать, кто неправильно поймут, но э, я думаю, что каждое новое поколение лучше. каждое, Потому что э, если пойти в обратную сторону, да, думать, то неандартальцы не лучше, чем мы. Человек человечество развивается да. и становится десятилетия, от столетия, от тысячелетия от тысячелетия постоянно лучше. Информация больше накапливается, кругозу становится шире, больше возможностей появляется, становится интересно. Меняется окружающая среда, и человек меняется в соответствии с этой средой. И, конечно, я тоже хочу вспомнить, нас на программе очень долго пытали по поводу того, какая должна быть в России национальная и государственная идея. Мы хотели бы башни, как это... а я уже говорил по этому слову. Знаете, мне кажется, что было бы неправильно сейчас заниматься каким-то самокопанием и отвлекаться от главных проблем, и главная задач, перед которыми стоит она, что является главным на сегодняшний момент развития экономики, обеспечения высоких темпов и Мы сейчас говорили про бизнес, мы говорили об образовании, о том, о что все это будет иметь шансы на то, чтобы решаться, если будет обеспечен темп экономики. К сожалению, несмотря на достаточно высокий, это просто в последние годы, а у нас за, в среднем 6% рост. В общем, это по сравнению с другими странами очень неплохо, потому что в Германии, по-моему, это 2,5% — они 20%. Что-то в нас но это для нас плохой ориентир, потому что там размер экономики гораздо больше, и полтора-два процента – это гораздо больше, чем наши шрифты. И если дальше будет продолжаться, то разрыв между нами и ведущими странами будет увеличиваться, и не сокращаться. А нам нужно, чтобы он сокращался, чтобы постепенно приближаясь к этому их уровню. И вот это самое главное, это самое основное. У нас очень сложные демократические проблемы. И, и это тоже один из вопросов, один из вызовов, как сейчас мы будем говорить, для нашей страны в будущем. Мы должны понимать, что мы будем делать с этой Огромная территория, достаточно небольшая, огромная страна по территории, достаточно небольшая подселение. Значит, какой выход, Что будет будем жить в этих условиях. Такая должна быть армия, какая экономика, какая инфраструктура. Так. Поэтому самая главная задача национального обеспечения темпов роста национальной экономики. От этого зависит будущая стороны. в прямом смысле этого слова, Обеспечение конкурентоспособности страны во всех сферах Вот главное, самая главная цианая да, мне прошу прощения за вопросом, но это не всем интересует меня, интересует. я работаю на региональной государственной телевизорной компании. Сейчас, в последний, примерно год, идет разговор о том, что я региональная государственная телевизорная компания будет профессионироваться на их собственной собственности. Вы учитесь, я учусь, но я параллельно работаю, я учусь журналист. Как считаете, может ли с министра собственности может ли государство позволить себе потерять такой э, рычаг управления общественным мнением, который сейчас такой формулировки? Региона. Может, почему? Вот сейчас мы говорим о вот сейчас малый бизнес, почему у нас так не, не развивается с такими темпами, которые нам находимся? Я ответил очень высокой степени формулированности и, а, и бюрократически. А почему реакторы не избавиться не от бюрократии? Что они везде? А почему они везде? А потому что общество, а потому что а, общественные организации не в состоянии пока взять на себя функции, которые государство а, когда-то себе присвоило и отдавать не хочет или не может. А это есть развитие демократии. Один из элементов демократии – это свободная информации. Государство имеет право присутствовать в информационном обои и обязано это делать. Но это не значит, что оно должно все мультурализировать. не о манклотизации, да? но зачем терять последних регионах? Утерять, может быть, и не надо, но если возникают новые средства массовой информации, то они работают. Никто не говорит, что государство должно обязательно избавиться. Потребитель информации должен знать, что эта официальная точка зрения, она исходит из государственных средств массовой информации. А это mm -hmm. средства массовой информации частные, не государственные. Они в рамках закона имеют право сказать все, что считают нужно. Не обязательно избавляться от этого. Но если местные власти решили, что они свою точку зрения смогут довести и через частные средства массовой информации, такой вариант развития событий вполне возможен. Ведь органам власти главное что? Внести информацию до населения, свою официальную информацию. Они могут это сделать либо через свои каналы информационные, либо через частные. Но тогда в первом случае все знают, что чего бы они сказали, это не официальная точка зрения. Во втором случае, на частной компании они как они информируют зрителей слушателей о том, что это официальная точка зрения, потому это, что Это даже как с генетическим модифицированными продуктами питания. Вот, Использовать между, да, между европейскими странами, есть, странами э, Северной Америки, где производят очень вот, много этих продуктов. Э, могут ли штаты так, а, продавать в Европу в таких количествах, как они продают? Вот эти генетически нетунизированные продукты питания. Но в конечном итоге пришли к этому. Да, тебя продают нарушать. Правила в итоге, но потребитель этой продукции должен знать, что он потребляет, что он есть таких вот. Поэтому на всех продуктах принято решение, значит, клеить, клеить такую информацию, где точно написано, что есть там какая-то доля генетических назирательных на продуктов или нет. Покупатель выбирает то же самое информацию, так же, как и в его другом продукте. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот, по какой причине, на ваш взгляд, происходит утечка мозгов из нашей страны и что конкретно предпринимается, чтобы приостановить или даже остановить это идею? Во-первых, во-первых, если мозги утекают, значит они есть. Это тоже хорошо. Во-вторых, это значит, что нехорошего а, качества, может плохого качества будет никогда не индивидуально. Это тоже не плохо. это говорит об уровне подготовки специалистов. Третье, если мы говорим об интеграции нашей экономики в мировую экономику, то это значит, что мы должны приветствовать свободное движение людей, капиталу, рабочей силы а, и так далее. В этой связи капитал, а также высококвалифицированная рабочая сила будут неизбежно перетекать туда, где созданы наилучшие условия для их принятия. Это закон рынка. У нас два пути. Первый – административным образом ограничить эти переборки. И тогда мы опять как бы будем замыкаться сами в себе в советской и это изоляция, и тогда у нас не будет интеграции мирового хозяйства, мировой И это значит, что мы создаем предпосылки для отставания нашей страны. Второй путь другой, путь, второй путь – сами у себя создавать такие условия для информации, капитала и рабочей силы, чтобы чтобы все важнейшие факторы современного производства концентрироваться на нашей стране. Это гораздо сложнее сделать, чем принять какие-то административные решения по политическому произведению. Для этого нужно создать благоприятный результат. Садма должны быть соответствующие условия жизни и так, далее, и так далее. Это сделать сложно, но если мы этого не сделаем, будем проигрывать. Я считаю, что мы должны стороны как быстро вы можете ответить, то послушать. Да, Вы в одном из своих ответов затронули демографическую проблему, с которой сейчас столкнулась Россия. И, по-моему, очевидно, что э, решение этой проблемы зависит, в частности, от нашего поколения, от создания молодых семей. А вот какая-то политика проводится или будет проводиться по поддержке, по, по помощи молодым семьям. Угу. То, что вы, вы правильно заметили, это зависит, конечно, от нас. Я очень на вас надеюсь. И на вас лично. Да. Вы не собрались, собрались. Я не Посмотрим. Поддержка семей, это очень важно. Поддержка семьи, семей. поддержка материнства, я сейчас не вернусь, но должен вам сказать, что в тех странах, где эти вопросы уделяются первостепенно внимание, и уделяются огромные государственные ресурсы, им не удается решить проблему, связанную с ухудшением демографической ситуации. Вот что, чем больше выделяется средств в вот таких стран, как Франция, Швеция, как многие ярких тем хуже там демография, тем выше возраст женщины, когда принимает решение завести первого ребенка. Это называемая проблема отложенного ребенка вот. Там, по-моему, у женщины первого ребенка появляется где-то 28-29 лет. А это значит, что уже меньше шансов поступает за второй ребенок. И чем более развита пенсионная система, тем уже лучше Как мы но ну, я не знаю, специалисты, может по словам объясняю. это объясняют. Значит, в Китае нет. Пенсионная система, чтобы было понятно. Там вообще пенсии не платят Но это побуждает в том числе людей задуматься о том, как они будут жить кто их будет содержать, спекаться. Я думаю, что это, это далеко не последний убедительный мотив больших семьям, большое количество людей. Так же, как в Германии, в России. Где-то 19 20-го где 20 большие семьи по 10, там человек разве. Земля была, надо было обрабатывать, нужны были рабочие руки. Экономические условия были такие, которые, в которых большая семья была в ответ. В современном в постиндустриальном обществе очень много изменилось. Другие стимулы, другие интересы для того, чтобы быть успешным, нужно получить хорошее образование, потом дополнительное образование. Только потом человек чувствует себя свободным и готов вот, взять на себя ответственность за семью, за детей. А это уже вот, слышал 25 лет, когда приехал в такой ответственности. Так и получается, когда 25 12 25 лет. Поэтому сейчас мы с вами ответил на все эти вопросы сложные задачи. Но одно безусловно ясно. Чего бы там ни было, все равно мы должны это уделять семье, детству и молодым семьям обеспечения, в том числе, Потому что без этого, конечно, очень сложно, о чем бы это ни говорить. И самое главное это, вот здесь, там, это развитие системы ипотеки. Вот сейчас только мы первые скромные шаги сделали в этом направлении, в том числе для молодых семей небольшие деньги, но надо, чтобы постепенно этот механизм э, запускался. Он э, будет э, эффективно работать, конечно, не благодаря усилиям правительства по внедрению самой ипотеки, а благодаря улучшению макроэкономических показателей в экономике России, когда ставки в кредит не будут небольшими, а доходы среднедоходные средства приличными, так чтобы банки не боялись выдавать эти ипотечные кредиты. Но уже в некоторых регионах очень плохо этот процес Постепенно будет развиваться потесты. А можно такое дополнение демографической проблемы? А, квартиры и обеспечение молодых семьи это хорошо, но еще есть такая проблема, может сказать, с точки зрения женщин, что сейчас просто очень э, бывает страшно рожать, именно медицинская такая проблема, что антисанитарии и повышенный риск родовых травм сейчас. Вот какой смысл э, рожать, если вот, а, буквально там одна, ну, вот, из-за э, врачей, например, из-за халатности какой-то потом всю жизнь э, мучиться, например, с ребенком, у которого ротовая травма очень серьезная. Конечно, это плохо. Это именно медицинская такая аспекта? Да. Значит, ну, я вам могу сказать, что в России, когда в семье было по 5, 6, 10 детей, да, уверяю вас, в деревнях медицина была еще хуже. Тем не менее женщины рожали. А почему же так получилось? Другие а, причины. Другие причины, я об них уже говорил. А, но это не значит, что мы не должны обращать внимание на здоровье. Это одна из проблем, не до сих пор в своей Она а, практически у нас не реформирована пути. Сами специалисты в вот, области, не хотят говорить о реформировании, давайте говорить о модернизации, но а, факт остается фактом. К сожалению, пока немного в этом отношении не сделано. Хотя, логическая смертность впервые у нас в этом, в прошлом году, впервые понизилась. Поэтому, небольшой прогресс, все-таки, Ну, вот еще к той же проблеме. Что тут вот мало детей раздается. Еще играть... Девушки за специалисты. ...интересуются, потому что, как раз, тоже с женской точки зрения. Сейчас, вот, как раз, большую роль играет женщина, которая добивается своего, которая получает высшее образование, которая, там, со то определенное место в жизни, в есть карьера. И вот часто так получается, что преграда к этому достижению цели и не ребенок. Вот так даже в обществе порой получается. А Я уже об этом говорил, да. и не только у нас. Это проблема отложенного ребенка. И в странах Западной Европы, вот в Швеции, по Франции, Франция отличается в этом. Есть, особенно, Я не ошибаюсь, первый ребенок в среднем появляется у женщин в 29 лет. Это проблема выбора для каждого человека. Что для него, а, важнее, и, б, как он сможет организовать свою жизнь. Чтобы она была гармоничной и чтобы человек ничего не потерял. Я думаю, что для любого человека важно, иметь семью и и детей для женщины является особенность. Поэтому, поэтому современная женщина, конечно, не должна ограничиваться тремя харт, как это было в Германии, в 1933 году до 1945 года. Но, но обкрадывать себе тоже, тоже, тоже это неправильно. И поэтому это зависит от работы супруга, от того, чтобы помочь друг другу, о том, чтобы грамотно выстроить. Свою, э, свою жизнь. Я вот э, сейчас скажу, когда это было. А, вот в Петербурге сейчас у нас были эти мероприятия, да, праздничные, и сами были. В России есть. В Маринском театре под конце. Там священник э, Лебед писал Одна из наших лучших или самый лучший. Так сказал, блестящий. Просто гениальный на Это был, я считаю, что это был гвоздь в программе сети. Все было талантливое, интересное и красиво. Но это было самое лучшее. Я потом к ней, например, подошел, поблагодарил ее. Она говорит, вы знаете, для меня я думаю, сделал в рублей два года. Я говорю, вот а почему? А, пусть гаражный двигатель такой. Не, не Ну, Вопрос ну, не только что побоялся, не боялся, но говорили, что у вас выбора есть. А политика государства по отношению к молодым телям, которые ну, Я уже сказал. Да, мало делается, недостаточно. К сожалению... И какие перспективы есть? Вас какие перспективы интересуют? Повышение... повышение пособия? Или что? Пособие, Конечно, то это дело. оно просто смехотворное, по сути, оно ничего не решило. Если мы еще два раза там есть план, мы решим эту но мы по сути, действительно, ничего не решили. На самом деле, это, конечно, будет все-таки выгодно, как это начало. Государство, конечно, должно поддерживать. И мы будем стараться ответить. Я уже говорил, что одна из приоритетов, одна из приоритетов направления социальной политики. Одно из приоритетных направлений должно быть поддержка семьи за лицом. Владимир Владимирович, я тут расскажу о том чего не может президент, и что очень хотелось. Нет, да. что, не может? Президент не может быть за рамки Конституции российской. А Он интересует. Вот, а в хотите, чтобы я быстрее убрался или почитал? Ну, это все-таки... Ну, вы знаете, если нам удастся заложить такие капитальные основы развития экономики, укрепить... Основа демократии страны, развить многоподпиную систему, мы мы приняли закон. Запустить его нужно в жизнь, чтобы он реально заработал, чтобы партии, о которых мы говорили, общефедерального значения, чтобы они стали реальной силой страны, чтобы от них очень много зависело как в регионах страны, так и в государстве в целом. Если это, это все эти механизмы запущены, это все заработает, то тогда, тогда это будет та база, на которой будет строиться дальнейшее здание российской государственности. Ну а, а того, как оно будет строиться, все-таки в значительной степени. В первую очередь это будет зависеть от людей, которые живут, от вас, от будущих политиков, на региональном уровне очень новую от депутатов государства или Думы, или от правительства, правительства от будущего президента. Здесь заранее рецепт не пропишет. Спасибо. серьезный вопрос. У меня. Он, он, он мне интересен как человек. Uh -huh. вот Мы Вас видим практически постоянно в галстуке. А мне интересно, Вы выбираете галстук и сорожку, цвет, по крайней мере, сами, это сделать какой-то специалист или вам советуют? Нет, у меня специалистов никогда не было по этим вопросам. Нет, надеюсь, не будет. Я делаю это сам, но иногда же напоказывать. Спасибо. Говорите очень много о реформах нашего образования, о том, чтобы наши дипломы были взаимозачитаемы с европейскими. А вот, например, такой аспект, который волнует нас единство как представитель технического университета. Вот у нас есть? Нет, нет. Как... Ну то есть у нас очень мало. Происходит увеличение часов гуманитарных предметов Это очень нужно, это очень полезно Чтобы человек, независимо от образования Экономическое, техническое, юридическое и так далее Был образован во всех планах И то есть, нужны такие предметы, как экономика, культурология и так далее Но иногда в технических вузах это происходит За счет сокращения часов на предметов, Которые являются нашей специальностью То есть начинание это на хорошее, но выливается иногда Уменьшение подготовки как раз той самой, которую ни в коем случае нельзя уменьшать, а лучше даже увеличить. Вот. Ну, каково Ваши минимальные вопросы? Вы знаете, здесь вечно должен быть баланс здорового. Да. Но ясно, что без гуманитарных знаний хорошим специалистом быть не а, а соотношение этого количества зависит от, от руководства ВУЗа, от министра, который вот на комнате у вряд ли могу дать какой-то универсальный совет. Повторяю еще раз, без гуманитарных знаний, специалистов универсальных, ни в одной области, без нормального знания русского языка, это о чем вы будете говорить с коллегами, как вы будете руководителем производства такой-то или будете подгланировать фирму, не сможете обидеться на русском языке ему, и сказать ему, иди вот туда, и он пойдет в другую сторону, и, и уже не нужно окупиться. но, но при этом нужно быть специальными в своей собственной да, да. работе. Ну, Возвращаясь к вопросу да. О, вообще течения течением вместе с образованием. Многие студенты сейчас стараются уезжать за границу, чтобы учиться в их работах. Ваше личное мнение, мне интересно, какое образование вы наше или зато? Вы знаете, на, на рынке вот этих услуг образовательных нет. Нет. все тоже не одинаково. У нас есть такие области, в которых мы форум дадим кому угодно. Скажем, ну вот, горной сделочки. энергетика вся практически, нефтегазовая сфера. Да. У нас самое лучшее в мире математическая школа. Но лучшее в мире нет. Не только потому, что у нас шахматы хорошо играют, А это вот традиция русской математической школы глубокие знания и, и преподавателей у нас и все что с этим связано соответственно все что с этим связано а, у нас просто а, уникальная я считаю, подготовка в области митики такого нет но многие, к сожалению уехали преподаватели но тем не менее фундаментальные основы российские музыкальной школы настолько прочь что мы, безусловно, являемся до сих пор людьми. одним из лидеров в этой сфере. Есть также и другие направления, которые, э, которыми мы можем гордиться. Но есть нечто и, и такое, что, безусловно, может быть, на некоторых, некоторых странах представлены, получающие это. Это церковь нормальной не нужно э, подать никакие в крайности. А еще раз повторяю, человек должен быть свободным и должен... Выбирать место жительства, работу, учебу, там, где мне больше нравится. Вы знаете, у меня среди моих друзей есть те, которые уехали, и есть те, которые не уехали. Никуда. И по разным способствам. Вот, ну, не знаю, может быть, у меня так получилось, но все, которые, которые я знала, которые уехали, тянутся сюда. Это... Жить в установке своей родной культуры, жить в среде своего родного языка, в среде своих друзей и близких. Когда мы, знаете, вот каждый день это делаем, мы не замечаем. Мы живем, живем. Когда ты теряешь, то сразу становится yeah. понятно, что что-то утрачено. И это вообще сложно делать. Где это в Римской что-то империи, да, так было? Ну где-то в древнем мире. Когда наказание. Была смертная казнь, а потом самое большое наказание. Изгнание. Это было хуже, чем смертная казнь. Это наказание было хуже, чем смертная казнь. Не, не случайно. Ну там, мир был тяжелый, а выгодные считается это правильный. Но... но ну, в я вот уверяю, я в почти 5 лет, для меня это было сложно, потому что, когда происходит такой отрыв из привычной среды, даже если это нормально конечно, на языке, у тебя много людей, все равно чего-то не хватает. Это все равно не то, поэтому если у вас есть шанс быть успешным здесь, у себя на то, конечно, его надо использовать. А что не получается, вы попробуйте в Но не факт, что там получится. Там своих? Достаточно. Слушай, выбор должен быть. Тут, 26 апреля 2000 года Владимир Владимирович Путин был президентом Российской Федерации. Вам не кажется, что чрезмерное внимание к личности президента? Не хотелось бы употреблять слова к личности, зарождающейся? Вы знаете, это в современных условиях, в условиях нашей страны, это просто, как сейчас можно говорить, раскрученный проект, на который можно заработать. Вот э, все командиры, это делать с меньшим или большим успехом, э, интеллигентно, либо грубовато. Ну, это зависит э, от общего уровня политической культуры страны. Нужно время для того, чтобы это все встало на свои места, и все так, как читается в странах с распылью. Ну, дело же не только в том, чтобы заработать, что, ну, я уже не говорю про то, что чиновников в кабинетах мало-то, мало появляются портреты все в каждом кабинете. А, про то, что люди приходят на демонстрацию, на с этими портретами, но уже в детских садах же проводят конкурсы стихов, освещенные. Вот я, я говорю, не как с этим бороться, может быть, с этим и не нужно бороться, а вот как вы к этому относитесь? Я уже сказал. Я считаю, что это раскрученный проект, на котором люди заработают либо деньги, либо какой вот здесь принимание? Спасибо. Меня как наверняка интересует не только итечка мордой, но и утечка нет. <С Это проводить> прекрасно, я вижу, какие это на самом деле большие деньги, с одной стороны, с другой стороны, по сути дела, это же достояние всех людей. И каким образом люди могут получать что-то? Вот что так. вы имеете в виду политичку и нефти? Ну то есть то, что по сути дела от нее зависит его благосостояние страны. То есть, молосяк говорят, были высокие цены, могут хорошо жить, низкие цены, плохо жить. И в то же время, что запас, запасы, вдруг вот, по сути дела, ну, на горячей все. Ведь, наконец-то, э, может, А, в то же время недели говорил, что жечь и все равно, что какие-то Это больше дорогая развития промышленность. Я говорил об этом уже несколько раз, но не хотелось повторить. У нас однобокое развитие экономики, и мы действительно в значительной степени существуем за счет энергетического системы. Нам нужно развивать переработку еще и больше уделить внимание на так называемой новой экономики. То есть экономики основания на на, на информационных технологиях. Для этого нужно значит, приспособить наше законодательство, соответственно, и административно так. Для этого нужно проводить не спеша, но последовательно так называемую административную реформу и менять старые законы, главным образом, в сфере налогообложения таким образом, чтобы стимулировать развитие других секторов. Прежде всего, повторяю, новой экономики, основанной на современных информационных технологиях. Что касается углеводородного сырья, то здесь задача тоже есть. Перераспределение в пользу всего общества доходов из этого сектора должно быть более астролизировано и оно должно быть основано на рынке. Первые шаги в правительственном отношении сделаны, mm -hmm. э, сделаны, но э, это, это рекомендует продолжаться. Mm -hmm. Пожалуйста, как Вы относитесь к временному существованию сейчас? Как относились тогда, когда Вы в там жили, и что хорошего нам удалось взять с а что плохого? Когда я жил в Союзе, я был его У нас не было другой страны. Это во-первых. Во-вторых, мое служебное положение не особенно мне позволяло даже бороться с тем, что мне не нравится. Хотя мне много чего не нравится и думал, что это большое преимущество России, что на любые, любые периоды истории у нас были, были люди, которые думали о будущем. <coughs> ну, например, в наше время таким человеком был сам. Что удалось сохранить, и чего удалось взять между собой а, все, что работает было за тысячелетие России. Это встреча с нашим культурным центром. А, Глубокое и очень уважаемое в Ассамблее русско российская культура. Я думаю, что это основа всей нашей жизни. Очень многое другое в сфере экономики, и в сфере политической о жизни государства пришлось И мне кажется, что, несмотря на все издержки, а издержки просто колоссальные, может быть, даже не можно, я наверняка много можно было сделать иначе, но несмотря на все эти колоссальные издержки, которые государство понесло, все-таки нам удалось выйти на. То состояние, которое позволяет нам надеяться на решение тех глобальных задач, перед которыми Россия стоит, встать ряд современных цивилизованных стран и, и развиваться как цивилизованная страна, предоставить нашим гражданам гражданские свободы и имея возможность создать нормальный будущего, приличный, достойный российским граждан в жизни. Вы знаете, если посмотреть, скажем, на ну, начало 90-х годов, ну, трудно было даже себе представить, как это у нас в, в условиях в, условиях, в, в, тогда, в плановой экономики, скажем, заработает Ну Откуда она возьмется? Я, честно говоря, даже я думал, тогда на это было, и просто не верил. Вообще не верил, что Астров дать тут такое не будет. Откуда возьмутся специалисты, которые занимаются биоразнообразием? Как это всегда? Как бы, чем они будут там торговать? Каким образом это? Откуда все появится? Это оказалось просто несбыточной фантазией. Просто оказалось невероятным, и вот э, то, что за 10 лет все это у нас состоялось. Состоялись свободные выборы, состоялось при всех проблем, о которых поговорили, и свободной информации, и состоялись политические партии, хотя их сейчас избыточное количество, но тем не менее, это процесс тоже есть основы, на которые все может произойти. Вот это, конечно, невероятное изменение, и, конечно, позитивное. Можно я меня врачи не себе, но во-первых, я дочь актера, во-вторых, я работаю на оборонных предприятиях, я драматурочных сюжетах. В-третьих, я живу в деревне, и этот совпад сразу же всех, опять же, в конец, в коробку, и мы просто друг Я не знаю, кто-то в том, что мы делаем зарушение, кто-то наше конец. Я думаю, что, знаете, разруха, она вообще не на территории, не конкретно, она нас голова. Поэтому надо посмотреть, что это приятнее. Ведь вот если да, замечательное, замечательное, тогда оно должно было разговариваться. Вот я был в Кутбольске, и у нас в стране очень много шахтов, большое количество шагов. А, вот Печерский бассейн, да? там все эти проблемы, в шанс участники, а в Дуббасе очень многие проблемы, как это ни странно, через гон, через закрытие, но там не слышал Они стали применены. Они в огромном своем количестве долго в этой продукции работают на экспорт. Там очень высокий заработок не было. А вот вот человек, встречался с Украином Тулейном, вчера, в отредительном Он говорит, для этого разрешения несколько закрытых шаг опять пустить в работу. Зачем? У нас появились средства, коммерческие фирмы, хотят сами это сделать, а Поэтому, а там, где вот, как бы, команда административных методов еще функционирует, вот в том же качественном населении, там, к сожалению, не очень получилось. Поэтому все зависит от конкретного случая, тоже да, касается и э, некоторых предприятий сельскохозяйственных. Норма прибыли может быть выше, чем у негтября, и часто вот, достигают этот, этот объем. Вы далеко не здесь, конечно. А у, вас, у вас это... Чак-то где? Дайпас. Дайпас. Но Дайпас это... это как я все равно. А, пожалуйста, успомните. На нем не вспомнил, что в 1942 году, в 1942 году, в в 1942 году, в 1942 году, в 1942 в 1942 году, году, в 1942 году, в 1942 году, в 1942 году, в 1942 году, в в 1942 то есть, к на к сожалению, много и нерастеричие происходит в этой сфере. Особенно вот Что зависит от последовательности, это потом игроки? Потом И наши потом не нужно. берут? Стреляет, как называется Нет, сейчас там другое название не очень симпатичное. Старое название завод мир Владовского». Да. там было? вы знаете, что проблемы в Дангой там очень Но тем не менее, я знаю, вы там сейчас Да, вы что а очень хорошо. Очень хорошо. Решают. Решают? Скажите, да? не решаю. Решаю, знаю, что происходит. Уважаемые друзья, может быть один последний вопрос или два последних а а а вопроса? Обещаю, сейчас Подпишите. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Недавно, вот, недавно отменила, Недавно отменили визовый режим больше. Уже вот, не первый год говорят о предыдущем вот-вот введении визового режима с Украины. Скажите, как сделать так, чтобы не огаржать Россию хотя бы от стран СНГ, не отражая Европе? что касается страны СНГ, то здесь главная проблема экономическая, И она заключается в том, что у нас нет единых экономических законов, нет э, единой э, таможенной политики, то есть нет единого внешнего контура, контура на внешних границах э, вот этого события, И это главная причина, которая постоянно побуждает государство вводить какие-то ограничения на те или другие товары. Конечно, это не должно ввести ограничение передвижения хотя бы людей. У нас в ближайшее время ничего такого не планируется, и, мне кажется, появится здесь ничего. Что касается Наоборот, мы все делаем для того, чтобы это не произошло. Собственно говоря, на это и направлена единая доля того времени, которое мы проводим во всех наших встречах, саммитах и так, и так далее, Последний раз в Петербурге как нас это тоже в очередном. Что касается европейских стран, то это, к сожалению, не наши проблема или только частично наши. Сейчас скажу, почему частично. Это Шенгенская зона, которую вы наверняка знаете, да, визовая. И это связано с правилами в рамках европейского экономического сообщества. Но и здесь вот впервые, по сути, дела, на саммите в Петербурге, впервые поставили эту задачу добиться безвизовых поездок российских граждан в европейские страны и европейцев в Россию. Надо сказать, что не просто было согласовать это в такой форме. Далеко не все страны были согласны с такой поставкой вопроса и с такой задачей, как мне показывают страны. Но все-таки вот влиянием основных европейских стран я бы сказал даже по-честному по определенным давлением Германии, Франции и, и, и Италии, это решение было согласовываться. Да, я думаю, что и все другие страны, особенно наши ближайшие соседи, партнеры, не случайно согласились с тем, что такая вопроса является правильной, поскольку огородить 145-миллионную страну, которая является Россией, в другой части континента Европейской, да. просто нереальная задача. Я в этом не допустим, что если не будет у нас свободного передвижения из одной части в другую прописанного грамотным образом на бумаге, то это общение все равно будет происходить, но оно будет приобретать какие-то уродливые формы, и от этого будет только вот такое занимание у нас с нашими европейскими коллегами есть. Мы договорились с директором Кресса, Комитета Европейского Союза, Светлана Проди о том, что сделать такую небольшую неформальную рабочую группу и начнем вместе постепенно создавать условия для реализации целей и поездок. Россия тоже очень важно должна быть Прямо, у нас, к сожалению, до сих пор даже паспортизация У нас не все граждане России, есть российские паспорта. Поэтому, если мы говорим о том, что российские граждане должны ездить без визов в Европу, да? они должны изъявить без бесценного груза в паспорт, беззанин России. Он должен быть. Первое. Второе. Нам на это нужно, как следует, работать либо сами, либо с нашими партнерами совместно решать эту проблему, uh, укрепление наших границ, особенно на юге Это другая проблема. Есть некоторые вопросы юридического характера. Нам нужно подписать с европейскими странами договор по реадмиссии, то есть uh, по возвращению легальных границ. Uh, такого договора у нас не только чтобы что подписались и Нужно uh, урегулировать наши пограничные вопросы с нашими непосредственными соседями, uh, с некоторыми республиками бывшего Советского Союза. Это наши общие проблемы, но значительные действия должны пройти. Главное, чтобы была из были видны этапы этой соответственно. Вот сейчас получается будет. Как относиться к понялу, чтобы увеличить время пребывания на поста президента, то трека более сроков подряд. тогда, мне кажется, человек, значит, постпрезидента, будет знать, что его могут еще раз, и он не будет делать еще плохого, а надо сказать, что это пара, пара нашей страны, и сделает Какая но есть и другая. Человек, который очень долго находится у нас, даже если это очень хороший человек, у него все тело притупляет. Уже нет того куражу, который в начале пути, это первое. Второе, он оборастает всякими околотворческими э, коллективами, которые просто простонародье называют комаридией. И это все очень мешает и самому э, политическому деятелю, и тем более достижению цели, ради которых он пришел в власть. Поэтому я думаю, что, э, что срок пребывания в власти, ну, два срока достаточно. Вопрос о том, Достаточно два раза по четыре, сложно сказать, это дело вкуса. Может быть, можно было бы вызвать и типа, по пять, дважды, но и больше. Но я считаю, что для России на сегодняшний день это абсолютно не актуально, потому что мы должны бережно относиться к конституции нашей страны. Ни в коем случае не позволяем ее менять по, по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. И мне нужно очень бережно относиться. Я категорически изменения, и поэтому, если кому-то в голову придет что-то меня, то это уже извиняюсь. Можно вопрос, том, который, который интересует меня как будущего офицера Российская. Как вы относитесь к реформе армии нашей, Особенно в том ее варианте, как предлагают, например, союз права и и другие партии. И какой ваш мир по этому вопросу? Я считаю, что реформа вооруженных сил нам Кремль нужна. Потому что э, у нас немножко изменилась страна, на секундочку на 40% славы нашей территории, предварительно всей и э, населения. Да. Вот, э, но эта территория, тем не менее, остается самой большой страной в мире. Для а, в общем, для, доходной, для доходной территории населения, в общем-то, недостаточно. Первое, второе, наша армия должна быть современной и с точки ее организации и с точки зрения вооружения. Поэтому э, вот все эти элементы, плюс, конечно, э, развитие современных средств, методов и тактики ведения вооруженной борьбы, все это неизбежно объективные причины, которые не только заставляют нас задуматься о необходимости, но и заставляют не откладывать на нее реформы мужчин. Что касается правых сил, то эта партия много сделала для того, чтобы, для того, чтобы подготовить концепцию реформирования формировании вооруженности. И лидер этой партии, Борис Михайлович действительно очень увлечен этой идеей, и много сделал коллег. У них есть споры, значит, у них, с Генеральным штабом подчастой споры приобретают не вполне благообразный характер, но эм, в целом меня это не особенно пугает, потому что э, все, кто заинтересован в решении этой проблемы, в общем, объединены одним, одним способом. Сделать нашу армию меньше по численности, сделать ее э, э, дешевле для государства, но э, эффективной, э, боеспособной. Э, с, э, военнослужащими, которые будут чувствовать заботы со стороны государства, выполнять те функции, которые, возможно, уже не У нас есть и другая задача, где решение возможных, возможных локальных конфликтов. Дай Бог, чтобы не было, было, было, было, было, поменьше. И в этом смысле, конечно, вот такие задачи должны решать исключительно профессиональные, хорошо подготовленные люди, которые знают, что делают, знают, на что идут и делают, это сознание. Это участие в повышенной постоянной готовности. Собственно говоря, с их формирования все началось. В общем, на мой взгляд, ошибки, конечно, есть, и хотелось бы побыстрее, но в целом процесс идет примерно так, как рассчитывали. И будет продолжаться. Я не думаю, что нам удастся, имея в, в виду состояние экономики, полностью в самое ближайшее время уйти совсем от э, набора вариантов по призыву. вообще просто это не экономически. Но призыв будет сокращаться, точно и будут сокращены, и будут сокращены в службы по призыву. Я уже об этом говорил. Владимир Владимирович, очень хотелось бы узнать ваше мнение о проекте захоронения химических отходов в городе Щучьо-Тутанске область. Что вы думаете об этом? Проект захоронения, это речь от переработки. Ну, тут вот стоял вопрос об переработке и не захоронении. Что вы думаете по этому поводу, как президент нашей страны и как один из ее граждан? Я думаю, что проблемы экологии являются одними из первого человека. Вчера только на президиуме Совета нас поздравляют с вами. И у нас за время, за, за время холодной войны в Советском Союзе накоплены дворы оружия, которое давно уже никак не используется, использовано в будущем быть не может. А, и оно ну, это дает, конечно, определенную серьезную экологическую опасность для населения страны в целом и для тех регионов, где мы находимся. Поэтому yeah. нужно его ликвидировать. химическое оружие и Ядерные, в том числе и ядерные подводные лодки, давно выглядели из боевого состава военностокового. Вы знаете, что они накоплены еще в 80-е годы? Они выводились из боевого состава в конце 70-х, 70-х -70 -70 -70 годов. Все, вооруженные звезды уже не использовали, так? они не искаживались, а искаживались не только. Не Поэтому это все нужно выглядело должна быть э, работа на самом высоком профессиональном технологическом уровне. Первое и второе. Ни в коем случае здесь не должно быть никакой недосказанности и излишней секретности. Она никому не нужна. Люди должны знать в любом регионе, что где происходит. И общественность должна иметь возможность контролировать эти процессы. Пожалуйста. Я в города Морловск. У нас очень большая концентрация ядерных объектов на территории Кольского полуострова. И меня вот интересует проблема. Если ядерное оружие при его применении представляет просто катастрофическую опасность для нашей планеты, для даже Солнечной системы, может быть, уже пора прекратить блок ядерного вооружения? Я знаю, что ведутся... Как? Принимаются. <связываются> я, я не ваше, в этом смысле. А, я знаю, что принимаются меры по сокращению ядерного вооружения, уничтожению, но, по-моему, слишком медленно. Опасность еще есть. Ну, знаете, это, это же не отбыло, но зависит. Для того, чтобы... Для того, чтобы сохранить стабильную, прогнозируемую остановку в мире, нужно, по моему глубокому убеждению, сохранить баланс сил. Он это так нарушен очень сильно после этого союза. Но Россия остается самой крупнейшей, одной из самых крупных ядерных держав на его Соединенных У нас примерно равное сейчас количество боезарядов и средств доставки. В общем, и в целом, это один из тех элементов, который, который позволяет нам еще говорить о том, что мы имеется в виде Она во всяком случае деж -деж -деж. И это в том числе то, которое делает нас полноправным, полноправным клубом очень многих, полноправных члена многих заумных но этого в современном мире абсолютно недостаточно. В современном мире величества определяется по объемам и темпам русской экономики, о чем мы говорили с Поэтому это важная составляющая, далеко не единственная, но очень очень существенное. Но право в том, что накуплено столько оружия, что оно нам без нами. Сколько мы раз уничтожим друг друга, и не имеет никакого значения достаточно одного раза, а у нас столько напорных на вооружений, что мы даже после сокращения до 1700, 2200, как мы договорились, как мы, мы договорились по договору о сокращении наступаем, что мы сократим до 1700, 2200, даже имея в виду вот этот объем, мы сможем воевать сразу на всех фронтах и многократно уничтожить его противники. Но зачем? По мнению специалистов министерство оборудования в генеральном прежде всего, мы должны сосредоточить свои ресурсы на современных видах вооружения, прежде всего, разведки и главным образом космические. Вот туда мы будем направлять ресурсы, сокращая постепенно избыточное, я хочу подчеркнуть, избыточное ядерное вооружение. В том числе имею в виду, что оно технически и морально тоже устревает, потому что и его обновлять. Вот поэтому мы не будем, делать будем это обязательно, но очень аккуратно, не нарушая боиспокупности <связывая> оружия <обнаруживание. связывая> Я серьезно Я сериал меня интересует ваше мнение о современном политической и экономическом становлении в этом очень касается данных, горячих точек. -то. Экономическая ситуация очень плохая. Я считаю, что она хуже, чем в других регионах российских Очень высокая степень заработки. От этого все это неправда. На мой взгляд. Конечно, можно придумать от других, других это в других причинах. тоже есть. Которые сказываются неблагоприятно на регионе. Но думаю, что экономическая составляющая и ситуация на рынке труда являются определяющими. Поэтому самая главная задача, которую мы нужно решать, восстанавливать экономику и повышать занятость населения. В этой связи вот то, с чего мы начали, а именно мало и средний бизнес представляют нам для первостепенных особенно для регионов Северного, Карпаса, где традиции семейного бизнеса всегда были очень хорошо представлены. Нужно помочь местным властям, нужно помочь муниципальным властям развивать. Ну, что касается горячих точек, да, то об этом уже в последние лет очень много говорили, там очень много, причин достаточно, особенно в Чеченской республике, они заложены были очень давно, исторически были заложены, но в период э, распада Советского Союза вот эти, эти процессы распада огромной грязной страны не могли не затронуться в том российский период. Это естественно естественные последствия развала Советского Союза. И сейчас можно все что угодно говорить, можно как угодно и кого угодно критиковать. Думаю, сейчас просто не тот формат, где мы должны этим заниматься, хотя у меня, конечно, есть собственное мнение на И полагаю, что многое нужно было сделать иначе. Во всяком случае, можно было бы увидеть, состояния, в котором мы оказались в 1999 году, когда было совершено крупномасштабное нападение территории Чечни на республику Дагестан, а мы, как и страны, практически не готовы. И стали перед угрозой отторжения всего Северного Кавказа и распространения этих процессов на другие регионы Российской Федерации, прежде всего на полуночных. Вот тогда мы имели бы э, полную девуссовизацию России. Я думаю, что угроза была именно такой. Но э, благодаря позиции народа Дагестана, прежде всего, даже не все федеральных центров. Потому что если бы не было позиции Дагестана, никакие бы военные действия с нашей стороны, мне думаю, не были бы настолько эффективными. Но благодаря народам само такая. Такой вариант развития событий, как вы знаете, был преодолен. И мне кажется, что это не случайно. <coughs> Просто люди сделали выбор для себя тогда, а сейчас это выбор с его вы, Скажите, пожалуйста, когда вы в год для достоинства того, а когда ты? Ну, скажем, в последний год. Вы знаете, я... Считаю, что мы всегда имеем право родиться своей страной. Стыдиться своей страны – это все равно, что стыдиться своей матери. У меня, были, у меня родители были очень просвидетели. У мамы не было даже среднего образования. Я не очень любил. Я никогда не стыдился. Потому что я знал, что они сделали для меня все, что они могли. Даже больше. И делали это искренне. Я это видел, у меня не было сомнения. Отношение к странице, собственно, должно быть такое. Если чего-то не нравится, нужно исполнить то, что не нравится. Потому что это не от нее зависит, от нас от него так сделано. Нечего на зеркало пинять, если не могут накрывать, помнит. Поэтому вот э, э, мне кажется, что если должно быть стыдно, только за ним к себе. <скак> у нас э, хроническое недофинансирование региона. Тем не менее, я вам просто и скажу, у нас на территории Хромской области достаточно неплохо развитая промышленность, э, это нефть газы, и переработка, у нас работают компании «Дубр». Э, очень большие объемы промышленности, э, очень большие налоги. Но э, эти налоги не остаются на территории области, они уходят в федеральный бюджет. Правильно сеть, что получают деньги, которые зарабатывают в ее ну, как говорят местные руководители, что область <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> недополучает. И я бы на их месте тоже самое говорил, потому что, э -э, потому что лучше получать больше, чем меньше. И, э -э Но, тем не менее, проблема есть. Проблема – это называется межбюджетные отношения. Они у нас должны быть продуманными, взвешенными. Они не должны вести к а, тому, чтобы а, лишать региона источников дохода. <coughs> Самое главное здесь, а, даже не, не вот непосредственно сейчас деньги, которые будут делать постоянно. И я не уверен, что всегда, как Минфин правительство делают правильно, вытаскивая федеральный центр все больше и больше ресурсов. Самое главное в Самое главное – перераспределить права и обязанности, полномочия. Нужно понять, какой уровень власти за что отвечает. Кто отвечает за дороги, кто отвечает за ЖГХ, кто отвечает за содержание личного фонда, кто отвечает за стадионы, кто за школы, кто отвечает за больницы, кто это должен финансировать. И если такой то уровень отвечает за допустим, да, нужно, чтобы всем было ясно, откуда он возьмет деньги на содержание этих больниц. Вот сейчас подготовлен, к сожалению, за последние годы у нас вот это вот э, соотношение прав и обязанности было значительно действительно запутанно. У нас не было четкого и ясного представления, кто за что несет ответственность и кто на что имеет право. Вот сейчас подготовлен целый пакет, большой очень пакет. Мы долго работали. Была создана большая комиссия, кстати сказать, была инициатива президента Татарстана. Вот. И в этом пакете как раз и разложена сфера ответственности различных уровней власти и управления. Но первый шаг к этому должен быть сделан, еще в сфере финансов и руководителя региона. Мне многократно об этом говорили, что перераспределение полномочий ни к чему не приведет, если не будет ясно, откуда возьмутся средства на исполнение этого полномочий. Вот все это предполагается решать в комплекс. То есть, вот этот пакет перераспределения полномочий, но он будет вступать в силу только после того, как будут приняты соответствующие законы, изменения налогового кодекса. Там очень большое количество законов нужно внести изменения, принять новые законы. В сфере в комплексе я очень рассчитываю на то, что ведет порядок в этой сфере. это, по сути, еще очень большой yeah. очень большой пласт модернизации страны.